Здравствуйте, дорогие друзья! Мудрость, знание и опыт профессора нашего университета. Кто они? Что думают о сегодняшнем дне? Что думают о завтрашнем? Гость нашей сегодняшней программы – доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии Института психологии и образования КФУ, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования Булат Салямович Алишев. Здравствуйте, Булат Салямович! Здравствуйте! И а, я бы хотела сегодня начать разговор ну, может быть, несколько с неожиданной стороны, поскольку мы представили вас как профессора, но я бы хотела с вами поговорить как с бывшим студентом и вернуться в тот далекий 76-й год, когда вы закончили тоже КФУ, ну, да? Да, тогда да, это был да, исторический факультет. историко вот... mm -hmm. он назывался. да? Расскажите, пожалуйста, ваш, ваш, ваш путь университета первого. Ну, поступил я в университет в 1971 году историко-филологический факультет, отделение, так оно тогда называлось, научного коммунизма. Сейчас уже трудно вспомнить, почему именно туда. Наверное, потому что это было что-то неизведанное, неизвестное, что это такое. Хотелось узнать. Вы, вот. вы из, из семьи а, партийных а, людей? Нет. нет. Ну, как в каком смысле? Да, родители были членами КПСС. Сам я никогда не был членом КПСС, ни в те времена, ни в более поздние времена. Ни сейчас тоже не являюсь никаким членом никаких партий. Вот так. Пять а родители, родители были, ну, отец профессор истории, мать преподавательница в школе. Вот. А вы знаете историю своей фамилии происхождения? Не знаю, насколько это точно, но примерно начиная с середины XVII века знаю. То есть вот все поколения да, вот до, до середины XVII века. А история ну, почему? Да. От, фами... от, от имени фамилия произошла? Да, от имени человека, который жил в, в первой половине XVII века. Если это не очень личная информация, кто в вашем роду? Ну, в основном это священнослужители, вплоть до моего ну, деда, который в пятом по году умер. Я его уже не застал живых. Mm -hmm. Это священники, в основном мусульманские священники. Пять mm -hmm. лет учебы в университете на факультете или на отделении научного Отделение коммунизма. Да. коммунизма да, что, да. что это вот в пять лет? Но это же понятно, что не только научный коммунизм, да? Что вам дало ну, эту Да, это, это философия, трехлетний курс, трех, шестисеместровый курс философии, ш, ш, пяти, по-моему, семестровый курс политической экономии, капитализма и социализма, четырехлетний курс теории научного коммунизма, ну, это политическая теория марксизма, по-другому. Множество различных исторических дисциплин. Ну, примерно так. Социология, психология. Вы правильно понимаю, что ну, как будто бы этот, э, это отделение готовило партийных деятелей, да? Или нет? Ну, почему? Нет? Не обязательно. Кто-то стал партийным работником, кто-то стал научным работником, кто-то кто просто в школе работал после выпуска преподавателем. В техникумах люди работали в разных местах. Mm -hmm. По-разному. Судьба каждого Складывается по-разному, к тому же есть общемировая мировая статистика, примерно 30% людей только работает по первой полученной специальности, остальные, mm -hmm. остальные меняют профессию, как это у меня произошло. Почему? Тогда. Расскажите, пожалуйста, как это у вас произошло и почему. Это произошло отчасти случайно, потому что когда после нескольких лет работы по распределению я задумался о том, как, где и как дальше работать, появилась возможность поработать в научной сфере, а поскольку у меня ну, отец работал именно в области науки, то мне это было... Ну, в общем, понятна сама суть этого, этого рода деятельности. Я пришел в научно-исследовательский институт, который тогда только создавался, решил попробовать там мне Предложили э, работу, сказали, что вот здесь ты будешь у нас заниматься тем, что тебе близко и понятно. Я обрадовался. Вот, я не предполагал, что это постепенно уйдет в чистую психологию. Вовсе нет. Ну, потом так произошло. Но в этот момент был, ну вот это постепенного подхода, скажем так, к психологии, да, там стоял какой-то выбор между тем, что можно заниматься, допустим, прикладной или практической психологией, а можно наукой. Научной. Выбор есть всегда, он и сегодня есть, и тогда был, в любой момент можно все бросить и начать mm -hmm. что-то другое. Поэтому выбор, конечно, есть всегда, всегда есть, и тогда был и сейчас. Вы выбрали научную именно. Ну да. да. А куда был деваться? Вы уже были в науке, собственно говоря, глубоко, да? Ну, собственно, я не могу сказать, что меня родители или отец побуждал к этому каким-то специальным образом. Вряд ли, я не помню такого, но скорее это что-то общее восприятие мира было с родителями такое. Поэтому то, чем они занимались, ну прям там другая сфера, там история, у меня совсем другая область деятельности. Но сам род занятий, да, это научная деятельность, видимо, это близко по характеру, по темпераменту, по другим, по другим параметрам. По мировосприятию, мироощущению. Я думаю так. А вот то, что вы занимались именно социальной психологией, это опять-таки перекликается... И первоначально, да. да. Первоначально uh -huh. социально. Кандидатская диссертация была как раз по социальной психологии. К тому же надо учитывать и то, что научный руководитель заведующий лабораторией, в которой я многие годы работал в НИИ, вот, известный отечественный социальный пок... психолог, ныне покойный уже академик Рафаил Хрульш-Шакуров. Он был социальный психолог, и, естественно, его ученики тоже защищали кандидатские диссертации по социальной психологии. Да. Вот вы сейчас сами являетесь учителем для многих студентов, для своих аспирантов. А вот тогда, когда вы были начинающим, ну молодым ученым, что для вас вот была роль ученого? Простите, не ученого, а учителя. Каково это вот идти за таким авторитетом? С кем вы общались? Кто на вас ну, какое-то особое влияние произвел? Впечатление. Влияние оказал, произвел впечатление? Трудно на этот вопрос ответить, потому что я бы, несмотря на то, что, конечно, передо мной был и пример отца, пример некоторых других профессоров казанских, которых я с детства, лет 14, в общем-то, хорошо знал. Был пример научного руководителя, которого я уже назвал. Тем не менее, я бы не сказал, что был какой-то один, два, три каких-то выдающихся человека, которые, вот, которые сыграли роль именно вот как наставника, гуру, как вот непри, непререкаемого авторитета. Нет, такого не было. Что для вас было ценным именно вот с точки зрения человека в науке? Непосредственно исследовательская деятельность, либо момент открытия чего-то, либо какая-то фундаментальная часть, вот, вот куда там ваш интерес личный больше шел? Ну, знаете, когда-то академик Арцимович, известный отечественный физик советского времени, пошутил в ответ на вопрос, кто такие ученые. Это люди, которые удовлетворяют собственное любопытство за государственный счет. То есть им платят зарплату, а они занимаются тем, что им интересно. Ну, мной двигало всегда именно любопытство, желание что-то узнать новое. Спасибо государству, что оно платило зарплату. В советское время потом это стало несколько труднее, конечно, потому что зарплаты стали маленькие. Поэтому вам надо было думать о том, как дополнительно заработать еще. <смех> наши, наши веселые годы, которые да, все ну, вспоминают. Ну, 90-е, прежде да, всего, это 90-е годы. С разной долей иронии, горе и так далее. Эмоций, каких только не бывает, когда люди про 90-е годы да, Ну, я, говорят. конечно, отчасти шучу, потому что, ну да, собственное любопытство, оно важная вещь для ученого. Если нет собственной заинтересованности в какой-то проблеме какой-то теме, ну, сколько тебя не платили, результат может оказаться, ну, не то, что плачевным, но не выдающимся, по крайней мере. А вот если у тебя, собственно, увлечение, интерес к чему-то есть, проблема тебя интересует, ну, тогда... Ну, как монах Мендель, который без зарплаты работал и создал основы генетики, ему же никто то зарплату не платил. Ну, вот так так что личный интерес, личное любопытство, любознательность — это очень важная вещь в науке. А есть такой момент, что когда вот вы а, из, изучаете какой-то ну не знаю, предмет, условно говоря, да, вы что-то поняли, что-то открыли для себя. Вот этот вот эмпирический угу. или эвристический момент настал. «Ура, у меня получилось, я это доказал, я это, доказал, я это вывел». Я момент. Да. Вот что-то... После что потом, этого... Что, там, что, что, потом? Потом? что да. потом? Потом, понимаете, люди разные. Вот если человек занимается фундаментальными научными исследованиями, его не интересует практика, внедрение, то потом все. Он теряет интерес к этой проблеме. Я ее решил, она меня больше не интересует. Как-то, по-моему, в Саратове несколько лет тому назад ко мне обратился один местный профессор. Вот он сказал, я видел вашу диссертацию, когда она утверждалась в ВАКе. Скажите, пожалуйста, почему вы не продолжили вот это, там, ну, разработки, в которые там, теоретически вот, из того, что вы там писали, можно было то сделать, это сделать? Вот я ответил тогда, что я не возражаю, если кто-то это сделает, но... Практические разработки уже меня не интересуют. Все, интерес пропадает. Если тебе кажется, что проблема решена, а дальше уже внедрение, только может быть какое-то прикладное, ну, если это кому-то надо, пусть внедряют, пусть разрабатывают, а я буду что-то искать другое, что заниматься другим чем-то. Как будто исследование один тип человека, да, внедритель это другой ну, тип. Это, это человека. это везде так, вот не случайно ее разделение у нас вот, существует. Есть, предположим, науки физико-математические, есть науки технические, есть науки биологические, есть медицинские. Mm -hmm. В одном случае фундаментальные исследования, в другом прикладные разработки. Mm -hmm. Но ну, в случае с биологией там не только медицинские, там еще ветеринарные, сельскохозяйственные, прикладные области различные есть науки. В а психологии, увы, нет такого разделения. Психология и фундаментальная психология, и прикладная только психологические науки. Всё. А вот вы сказали, что вот после того, как вы закончили и по распределению поработали, вы пришли в НИИ. И это, насколько я понимаю, не образование или как? НИИ так. Как оно меняло название, но в последние... Годы, когда я там работал, в начале 21 века, оно называлось уже Институт педагогики и психологии профессионального образования, по-моему, так, такое название носило. Разные были названия. Угу. То есть туда приходили, это был исследователь... исследовательский да, институт, да, там да. никто не повышал образование? Нет. Угу. Там люди, люди занимались там методикой. пришел угу. утром, заперся изнутри на ключи, сидишь, работаешь. Кто выбирал темы, которыми надо, которые нужно разработать? А, в ней в академических НИИ это очень просто. Заведующий э, лаборатории предлагает, э, ну не просто предлагает, он их обосновывает, тему или несколько вариантов темы ученому совета института. Ученый совет института рассматривает, обычно это вот на несколько лет они Системы на три, трехлетний, пятилетние циклы планирования бывает. А дальше профильное отделение Академии наук и Президиум Академии наук. В данном случае это Российская Академия педагогических наук СССР сначала, а потом Российская Академия образования, названия менялись. Там уже утверждается одна из этих вот тем. И дальше начинается исследование. То есть это вообще не с неба, это вообще на высочайшем ну, нет, уровне конечно. утверждается? Утверждается, конечно. Но ну правильно, под это же ну, деньги выделяться да, должны. Да, да, финансирование идет uh -huh. под тему, uh -huh. тема поэтому утверждается, а потом уже открывается финансирование. И Но какой-то пришел момент, если я вас правильно поняла, что социальная психология как бы закончилась, и вы на, на, ну, ушли в какой-то другой да, раздел психологии? Ну, в конце 90-х годов, в 97-м, в примерно году, в 97-98, Рафаэл Харвович Шакуров ушел из института за, за лаборатории, стал заведовать уже я с, с этого времени, и тематика исследований несколько изменилась. Из социальной психологии в большей степени в область психологии личности. Потом она так и называлась лаборатория, лаборатория психологии личности. А вот это была ваша инициатива именно в психологии личности пойти? Или это ну, как-то с требованием времени, что ли, не ну, знаю? тоже знаете, очень многое происходит. Тема, вот, предположим, докторского моего исследования была, предло... не тоже предложена, но общая проблематика была э, предложена, ну да, можно этот глагол использовать, предложена Рафалоховучем. Он сказал, ну попробуй, вот это для докторской диссертации, вот тему проблем ценностей рассмотреть. Но проблема ценности это уже... Ну, можно, конечно, ее и в русле социальной психологии. Но так получилось, что решаю эту проблему, я ушел в психологию личности в большей степени. Ну, так постепенно и вся лаборатория стала заниматься личностной проблематикой. Постепенно. У вас а, есть какие-то, ну, скажем так, из того, что вы исследовали, из того, что вы открывали, да, результаты какие-то, наход... ну, подтверждали или опровергали свои гипотезы, есть какие-то для вас особо ценные результаты изыскания, исследования? Сверхценные идеи? Да. Да-да-да. От сверхценных идей, знаете, недалеко. Психологам это хорошо понятно. Ну, знаете... На самом деле, немногие ученые могут похвастаться тем, что они действительно сделали что-то выдающееся таких людей. Не только в психологии, в любой науке. Они на пересчет, их имена известны всему миру, таких людей. Они получают Нобелевские и прочие премии, известность. Имеют. Я не думаю, что меня можно почислять ну не, ну, не то, что к этой категории, но. То есть я бы не хотел, э, ну, хвастаться, что ли что я что-то открыл, что-то создал. Ну, есть проблемы, которые, как мне кажется, вот проблемы ценностей. Я предложил один из возможных вариантов, теоретических вариантов, описание сущности этого феномена его функции, структуры и так далее. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь это понадобится, кто-нибудь когда-нибудь это будет развивать, но на данный момент я не вижу, чтобы кто-то продолжал исследование именно в рамках этого этих теоретических построений. Может быть, когда-нибудь. А вот вы же ну, человек глубоко глубоко посвященный, погруженный в науку, в науку психологии. Вот как, как вы думаете, какое направление сейчас вот страдает и в том смысле, что в него мало, не, мало внимания уделяют, мало денег вкладывают? Какое из направлений психологии сейчас вот хочется вот так подтолкнуть немножко? Ну, все, наверное. Это зависит от того, что какую науку иметь в виду российскую или общемировую психологию, если... Если иметь в виду мировую психологию, то, конечно, колоссальные средства идёт, идут в то, что называется когнитивными исследованиями. Но это тоже понятно. Почему? Потому что, потому что одна из центральных проблем современной науки, это проблема не только психологии, это проблема так называемого искусственного интеллекта, Искусственный интеллект, само понятие интеллекта психологическое, поэтому психологи в разработке этой темы участвуют очень активно. А деньги сюда вкладывают различные фонды, и государства, и фирмы, и компании. Это огромные деньги. Здесь участвуют психологи всех стран, разных стран мира, в сотрудничестве с лингвистами, с философами, с, со специалистами в области теории информации, компьютерщиками и так, далее, и так далее, в том числе и в нашем университете такие разработки, когнитивные разработки, проблемы искусственного интеллекта, роботов и прочее ведутся такие работы. Мы с, с нашими... Специалистами в области робототехники, компьютерных, тех... информационных технологий общаемся время от времени по этому поводу. Ну, я имею в виду психологов. То есть, ну. получается, для нашей страны это тоже, естественно, актуально? Ну да, у нас тоже такие разработки ведутся. Вот. Поэтому вот эта область психологии, она получает очень много денег во всем мире. Некоторые а некоторые другие области психологии гораздо меньше. Поэтому дисбаланс тут есть. Безусловно. Ну, это, видите, это связано с общим направлением развития бизнеса, мировой экономики и так далее. Тут ничего не поделаешь. А вы бы в, какую, в какое направление психологии, вот если бы у вас была, ну, так вот, фантазийная возможность, да, влили бы денег, чтобы она пошла? Вот кроме когнитивной части. Кроме когнитивной ну, лично части. меня вот, очень интересует и интересовали раньше, начиная с конца, 90-х годов кросс-культурные исследования для Казани, для Татарстана и России в целом. Это вообще очень интересно, потому что кросс-культурные исследования связаны э, с изучением особенностей психологических характеристик разных этносов, разных культурных групп, особенностей взаимодействия между ними, э, в том числе конфликтов между ними, которые периодически возникают во всем мире межэтнические, межкультурные конфликты. Для нас это было бы очень актуально, но ну, я думаю, что можно было бы более активно проводить исследования в этой области. Они ведутся, но, на мой взгляд, не столь активно, как можно было бы. Вот. Вторая область исследований, которая меня очень интересует, она близка к тому, что, чем занимаются когнитивные психологи. И вот в связи, в том числе, с разработкой проблемы искусственного интеллекта, это проблема сознания, его отличие от психики. Это одно и то же, не одно и то же, если это разные вещи, как они взаимодействуют, как формируется сознание, как оно сформировалось когда-то у наших древних предков. Ну, теории сознания, их много сейчас, и физические, и нейрофизиологические, и чисто психологические теории. Есть разные философские теории. Вот. К сожалению, изучать эту проблему на эмпирическом уровне, конечно, чрезвычайно сложно. Потому что ну, надо знать, какие вещи да, измерять, что измерять, когда мы говорим о сознании во-первых надо определить само понятие что это такое каковы его проявления отличающиеся допустим от проявления самой психики а потом как их операционализировать эти понятия в каких переменных и как и потом следующий этап как все это измерять еще с помощью каких инструментов методов и прочее прочее все не так просто тут за рубежом это, эти направления развиваются. Ну да, развивается, но... Ну тоже там... не так, как с интеллектом, допустим, с когнитивной наукой. Ну конечно, ну, кросс-культурные исследования очень активно ведутся, но в основном, в основном это две группы, две, не то что группы, а две большие цивилизации сравниваются по различным. Психологическим характеристикам, параметрам это восточноазиатская цивилизация, цивилизация Япония, Гонконг, Корея, Южная, Там, Вьетнам, некоторые другие страны. Здесь задействованы с восточной стороны и Европа, США с западной стороны. Вот такие сравнительные исследования давно ведутся. Есть ряд сравнительных исследований. Сопоставление европейских и азиатских культур. Они тоже уже начиная с, с конца 50-х годов ведутся такие исследования. Внутри Соединенных Штатов, поскольку эта страна поликультурная, много сравнительных исследований проведено. Ну, у нас тоже Россия страна поликультурная. Можно было бы, как я уже сказал, Uh -huh. Исследования в этой области более обширные проводить, но я считаю, что они недостаточно изучаются. Допустим, исследования Триандиса и его группы это исследования так называемого индивидуалистических и коллективистических культур, различия между ними. Ну, не секрет, что восточноазиатские культуры Коллективистические культуры, западные культуры считаются индивидуалистическими культурами. Вот там, в рамках вот этой школы Триандеса были разработаны методики, тестовые в том числе методики для различных эмпирических исследований. Ну, на русский язык не переводились. Было бы интересно в рамках этой модели посмотреть место российских народов, различных... Тем более у нас есть народы, которые, возможно, возможно, в большей степени тяготеют к восточным культурам, ну, тюрк, тюркские, предположим, а с другой стороны народы славянские, которые, видимо, больше тяготеют к европейским культурам. Это интересные были бы сравнения. Но ну, сейчас еще из пандемией дополнительные сложности для научных исследований, потому что... Где взять-то вот... Эти физики, химики могут Есть, реактивами да. а все, проводить эксперименты прочее-прочее. Не... А нам нужны люди, где их взять, кто к ним пустит. Здесь, как, как вы говорите, в лаборатории не закроешься как раз. Ну да, вот надо выйти к людям, надо выйти в школу, проводить исследования с детьми, предположим. А кто же вас туда пустят сейчас? Угу. Никто никуда не пустит. Да и к нам в университет никого не пустит, мы никого не пускаем актеры стоят, никого не пускают. Вот. Это правильно, я не жалуюсь, просто ситуация такова, пока есть трудности. А вот скажите, пожалуйста, вот, возвращаясь к вам, угу. на пути человека, в нау... человека науки, как меняется характер? Какие черты становятся, ну скажем так, менее. Менее, менее востребованными, а какие приход, пришло, приходилось развивать себе, как это, да, огранять? Не задумывался над этим, никогда ничего в себе не развивал, как, У -у -у. ну, как говорится, как Бог на душу положит, как вышло, так и вышло. Единственное, что могу сказать, вот для себя я, для себя я постепенно, постепенно пришел к выводу, что... Я почему-то не люблю, ну, по крайней мере, в науке, людей, увлеченных, увлеченных какой-то идеей, я не люблю. Сверхценность? Да. да. Мне бы хотелось, например, видеть аспирантов, которые увлечены наукой в целом, но не вообще какой-то одной идеей. Увлеченность одной какой-то сверхценной идеей действительно может повлечь за собой нежелательные последствия, потерю объективности и прочее, прочее. Mm -hmm. В истории науки известны такие случаи, когда люди даже подлогом занимались ради того, чтобы mm -hmm. ради того, чтобы подтвердить некоторые свои гипотезы, некоторые свои идеи. Mm -hmm. Нет, в науке все-таки надо быть более холодным, более безразличным даже. Что получилось, то получилось. Как вы? Таким, mm? таким как. Не ты. знаю, я не могу сказать, что я бесстрастный человек. Нет. Ну по крайней мере вот этим. Ну, вот стараюсь, да, стараюсь, но не всегда получается. Не всегда. А, надо, а надо, чтобы это получалось. Вы же живые люди, кроме того, что вы ученые, вы еще обаятельный человек. Понимаете, ведь можно, можно быть вернувшись с работы, стать другим человеком. Ну, например, ну, как, мы шутим, как только мы приходим на работу, э, ну, вот, э, психолог, да, исследование психологии, мы забываем про душу, потому что душа ⁇ это не научное понятие. Для нас существует только психика и сознание. Вот научное понятие. Но никто не запрещает мне, вернувшись с работы, думать, э, рассуждать о душе, о, о чем-то таком непонятном прочим впрочем, да, это... заниматься искусством, поэзией и прочее, прочее. Эриксон сказал, что работа – это как обувь. Домой пришел, снял? снял да, да. Когда вы да. приходите домой и снимаете обувь, что, что в сфере дома, ваших интересов? Дома психология должна заканчиваться, если только ты не взял работу на дом, потому что дома нет профессоров, дома нет психологов, инженеров, никого. Дома есть муж, жена, дети, больше ничего. Вот. Ну, а уж если ты взял работу на дом, то надо закрыться, какое-то время поработать, а потом выйти к семье об, обычным мужем, так сказать, вот не профессором. Когда вы, когда вы не профессоры, когда вы обычный человек, что в сфере ваших интересов? Театр, балет, опера, ну, когда ком, скачки, когда лошади, не знаю. Когда-то, да, когда-то да, был театр, но это было достаточно давно, это было уже... Более 40, 40 и более того, лет тому назад. А затем времени все меньше и меньше стало. Оставаться, семья и работа отнимают очень много времени. Вот. Ну, юношеское увлечение. Увлечение географии, спортом и литературы они остались. А, а что значит увлечение географии? Ой, ну, атласы, карты, вы что, начиная от Меркатора... 17 века, первых, первых плоскостных карт меркатора и так далее до нынешнего дня, как изменялось все, это же очень интересно. То есть вы как бы рассматривая карты путешествовали в своем воображении? Ну, совершенно верно, будто, да. Так. Вообще в детстве так, любой мальчик читает приключенческую литературу. Да? Ну, сейчас нет, правда. Сейчас меньше этого. Жюль Верн, там, другой, кто-то еще, Купер, Майн Рид. Ну, а пока читаешь, ползаешь по карте, пальцем ищешь, где же -то они бывали. -то. Ну, вот так появляется интерес к географии. Ну, может быть, не у всех. У меня остался. А он перерос в интерес к путешествиям? У меня было очень много командировок лет до 40. Я почти весь Советский Союз объездил с разными исследованиями, исследовательскими проектами, но в последние годы последние лет двадцать, уже гораздо меньше, пару раз в год куда-нибудь съездишь и все. За рубеж тоже небольшой любитель, вот в основном здесь. Если мы опять одели обувь и вернулись к работе, прошло сколько лет, пока, когда вы работали в НИИ, сколько лет вы там проработали? Я проработал в НИИ 31 год, если не ошибаюсь, из них четыре последних года это была работа уже по совместительству, потому что я в университете работал и по совместительству оставался заведовать лаборатории там в ней, но потом, кажется, в 2009 году я полностью перешел на работу в университет, потому что я тогда стал деканом, или это было раньше, сейчас уже трудно вспомнить точные годы, mm -hmm. я стал деканом факультета психологии и э, полностью на работу, на работу в университет пришел. То есть получается, что у вас такой плавный переход произошел, да? Сначала совмещение ну, было, да, а потом... Да. Ну да, теперь... а потом, кроме того, я же откуда ушел, туда и вернулся. Mm -hmm из как, университета вышел да. и туда. Как же вам вернулся. оказаться вот и вернуться в Альмаматор уже в статусе декана было? Нет, я вернулся не деканом я вернулся профессором кафедры был. Потом уж предложили коллеги взять на себя обязанности декана. Вот. Ну как, да нормально. Люди-то знакомые все. Мы же все друг друга знаем. Психологов в Казани не так много. Было. Сейчас как будто ну, хочется сказать, что немного. сейчас много, нет? Нет, я бы не сказал, что много. Профессоров, наверное, около десятка, не больше. Вы имеете в виду в научной психологии, да? Ну, вот ну, да. Только да. Докторов сверху. наук около десятка. Угу. Из них половина в университете работает. Все друг друга давно знают. А вот я хотел бы еще вернуться к кросс-культурной психологии. Она у вас как бы спонтанно появилась, или вы эмпирическим путем туда пришли? Вот как она появилась ну, как, у вас из Ну, психологии? наверное, это с детства. Понимаете, я родился в татарской деревне, где родители работали по распределению. По всей видимости, лет до пяти я думал, что все люди на свете вообще татары, потому что я других не видел никого, ни других языков не знал. Русского не знал. Потом я вдруг узнал, что есть русский, оказывается, еще, кроме татар. Другой язык есть? Другой язык, да. Лет до 14 я им овладевал этим русским языком. Вот. Примерно в этом возрасте, кажется, акцент исчез. И лет 14-15. Так что для меня вот это наличие двух разных культур, взаимодействия взаимодействие между ними – для чести на протяжении на самом деле и не 450 лет, а гораздо дольше, потому что предки нынешних татар и предки нынешних русских, они вступали в контакты уже ну, начиная где-то, наверное, с 8-9, ну да, не наверное, а точно с восьмого 9 веков, поэтому это очень долгая история взаимоотношений, взаимодействий, взаимовлияния, поэтому да, это очень интересная тема, проблема неоднократно в том числе и в литературе поднимавшаяся в художественной и в публицистике и в науке тоже интересны историками, филологами, социологами, политологами, психологами разными, разными специалистами. А кто вот в кросскультурной науке считается авторитетом? Вот, допустим, я читал Лева Гумилева. Он в этом плане авторитет или? Ну, Лев Гумилев этнограф в основном. Географ, этнограф, ну, его идею весьма спорная, конечно, несмотря на то, что в центре Казани стоит Бюст Гумилева. Ну, я думаю, что спорны его идеи, спорные его взгляды, особенно так называемая теория пассионарности, все это достаточно спорно. А для вас кто ну, в этой на науке авторитетом является? На любителя, как говорится. И к тому же Гумилев э, не проводил, да и не мог проводить эмпирических исследований в этой области. Вот. У нас группа э, исследователей э, России, я имею в виду, в высшей школе экономики под руководством э, э, Надежды Михайловны Лебедевой, Занимается Александр Иванович Татарко, Лебедева, Надежда Михайловна. Вот эти люди занимаются исследованием в этой области. Это наиболее такая крупная группа исследователей. Есть в МГУ люди, которые занимаются таким исследованием. Есть у нас и не только психологи, которые занимаются этой проблематикой. В том числе педагоги у нас вот в нашем институте, в котором я работаю, педагоги тоже, тоже занимаются. В да, да, не, не психология, а кроскультурными исследованиями mm -hmm. занимается культурные исследования включают в себя не, не обязательно только психологию, это, ну, и, это и социология, это и, да, это mm -hmm. и культура культурологи, психологи, социологи, mm -hmm. педагоги, разные группы исследователей. Вот, а, я уже поняла, что вы человек далекий от желания там, прихвастнуть или что-то о себе поговорить, но тем не менее, какое ну, вот достижение, именно достижение, подтвержденное присвоением званий, присвоением премии, награждения премии, какое ну, считается самое... То что, то, что написано было в докторской диссертации, она так и называлась, психологическая теория ценности, двоеточие, системно-функциональный подход. Ну, системно-функциональная теория ценности. Ну да, наверное, это наиболее э, полная завершенная, относительно завершенная работа, э, которой можно хвастаться перед внуками, когда те подрастут. А вот, знаете, когда, не знаю, насколько ваша семья принята, принято, вот в нашей семье говорили, вот ты вырастешь, или там uh -huh. в семье моих родственников, вот будешь как папа, или там вырастешь, uh -huh. будешь как мама. Вот вы хотели бы, чтобы ваши внуки, насколько я знаю, у вас могут быть внуки, они, наверное, есть, пошли, захотели бы вы, чтобы они пошли вот по вашему пути науки или научной психологии, или психологии вообще? Да, я думаю, это не принципиально, это не важно. Главное, чтобы они занимались тем, что им будет доставлять удовольствие, что им именно им будет интересно доставлять удовольствие. А, ну, у меня нет такого желания, чтобы именно на психологии они занимались. Вот а есть какая-то профессиограмма у ученого-психолога? У ученого? А, на, ну, возможно, психологии. она есть, я не интересовался. Ну, вот, вот так вот, экспромтом mm -hmm. скажите, вот какие качества все-таки... Вот сто процентов необходимо для того, чтобы заниматься научной психологией. Да такие же, как любой другой наукой. Ну хорошо, наукой без психологии просто наукой. Ну, надо привыкнуть к тому, что занятие наукой. Это, ну, очень многие люди почему-то думают, что да, что наука это вот непрерывное какое-то горение, творение. Это буйство идей, фантазий. Нет, любому, кто хочет заниматься наукой, надо приучить себя к рутине, потому что 95% времени это рутина. Это рутина, это скрупулезная работа с цифрами, колонками, цифрами, рядами цифр, таблицы, значений, вычисления, сравнения. «Ломание головы, да почему же это получается вот так вот?», вот. Ну, вот в этом процессе бывают э, творческие моменты. В те в периоды, когда вы планируете, вот как раз тематику исследования планируете, что и как вам дальше заниматься, или когда вас вдруг э, вот в этом мучительном, рутинном процессе вдруг наступает инсайт, озарение – вспыхивает что-то внутри, и думаешь, господи, ну вот же оно, вот, вот почему. Ну вот вот это мгновение, это короткие мгновения, после которых еще несколько дней себя хорошо чувствуешь, а потом возвращаешься опять в эту рутину. Вот надо научиться преодолевать, сопротивляться, слово сопротивляться даже неверное, а работать в условиях монотонии, рутины, это должна быть тебе... Именно вот такая работа тебе должна быть интересна, понятно близка. Она не должна тебя раздражать, а иначе ты не сможешь просто... Да. Если есть внутренний бунт к такой рутиной да, да, а, да однообразной да. монотонной работе, ну да, действительно. То есть без ну, романтизма, без поэтизма, да? Ну да, вот, вот желание обнаружить, найти хотя бы такую крохотную истину, вот оно тобой движет и все. Вот оно должно быть, это желание настолько сильным, чтобы ты мог был в состоянии преодолевать эту рутину или уживаться с ней, с этой рутиной. А вот, смотрите, получается, что у вас была социальная психология, да, потом вы занимались психологией личности, потом изучали Это... конфликты, да, вот, потом была еще культурно-историческая психология, да, потом вот кросс, кросс культурное исследование, да. Вот, да. Что вам ближе вот из этих все-таки? Есть, так сказать, вот мечта, мечта, что такое мечта? Это нечто такое, что недостижимо, да. Вот. Мечта это проблема сознания. Я знаю, что я эту проблему решить не в состоянии, не могу, но это мечта. Я буду этим заниматься, она притягивает меня, эта проблема. Я буду сам думать непрерывно над этим. Может быть, и что-нибудь придумаю. Буду читать все, что новое появляется, результаты исследований на русском, английском языках, на разных, что появляется, что я нахожу, я читаю. Вот. А, но я же не могу вот сидеть и вот, э, только размышлять, да, я должен э, реальные исследования, эмпирические исследования проводить, а для этого у меня существует вот, прежде всего как раз кросскультурная культурная психология, где я могу, э, где у меня есть возможность, в том числе с помощью своих аспирантов, соискателей вести эмпирические исследования, проводить опросы, получать реальные эмпирические данные и сидеть вот перед экраном с этими таблицами. Плужебный роман, помните, да? Mm -hmm. И они погрузились в волшебный мир цифр. Фильм, да, да, да, начале, да. Ну, да? там про бухгалтеров. Другой, да, ну фраза да, так, да, погрузились да. в волшебный мир ну, цифр, да, там да, хорошо. Да. Ну, у ученого современного очень много общего с бухгалтером, по крайней <с мере, когда он анализирует 3 чисел есть ли понятие «казанская психологическая школа»? Ой, я, знаете, боюсь обидеть своих коллег, но Казани не очень повезло в том смысле, что Казанская психологическая школа, она как бы, она существует давно, начиная с Бехтерева, да, но все время она не может обеспечить непрерывность своего существования с большими перерывами. Был Бехтерев, была психология, уехал Бехтерев возник большой перерыв, потом всплеск небольшой был в начале 20-х годов, потом опять перерыв, потом ну вот, вот так, начиная с, с конца нет, с конца 70-х ну даже с середины 80-х примерно, вот благодаря Николаю Михайловичу Нисону Милевичу Писахову покойному появилась появилась ну, сколько лет? Уже вот почти полвека, уже длится непрерывная фаза. Хотелось бы, чтобы она продолжалась, эта непрерывная фаза развития психологии в Казани. Боюсь э э спугнуть удачу. Не буду продолжать. Хорошо. Удача любит тишину. Это совершенно да, верно. Да. Хорошо. А, а, как изменились студенты за время, пока вы преподаете? И, если изменились вообще, на ваш взгляд? Ну, изменились, наверное, не студенты, связи с этим я не могу не вспомнить. Ну, это уже, в общем-то, банальная вещь. Когда глиняные таблички, эти древние вавилонские, расшифровывали на одной из них, уже расшифровав эту клинопись, прочитали письмо одного древнего на другому, где он жаловался на молодежь и писал, что молодежь живет в праздности, не слушается старших и тому подобное. Я когда студентам об этом говорю, спрашиваю, вы представляете, до какого низкого уровня вы уже упали, если падаете уже половиной тысячи лет, вы все падаете, падаете, падаете. Вот так, все хуже и хуже. Так что вот примерно так. Но с другой стороны, видите ли, человек... Человек, Психика человека, наша с вами психика, это довольно, довольно инерционная вещи, Она меняется очень медленно, слабо. Это нам кажется, что человечество в целом, культура меняется гораздо быстрее, нежели вот психика отдельного человека. Меняются материальные условия нашей жизни, меняется техническое оснащение нашей жизни. Когда я был студентом, допустим, не было вот всего этого, не было. Не было библиотека, компьютеров, лампа. не было угу. а, сотовых телефонов. Поэтому, да, библиотека, письменные. Вы, ну Как вы себе представляете студента, который, который в читальный зал придет с пишущей машинкой и будет там текст набирать? Сейчас нет, нет невозможно. То есть мы готовились к семинарским занятиям, сидели с текстом, выписки делали от руки, выписки, все это потом... То есть было гораздо больше самостоятельности, подготовки. Сейчас же вот, откуда-то скопировали, распечатали. Mm -hmm. Вот человек выступает перед тобой. Иногда ты узнаешь собственный текст, когда выступает перед тобой студент. Вот так. Забавно бывает, наверное. Да, забавно, да. да. Смешно бывает. Там некоторые студенты не видят ничего зазорного что, в том, чтобы выйти и начать выступать вообще с, вот с, с да, телефоном. С, с планшетом, да, и по планшету читать причем ты не видишь. Даже то ли он с какого-то сайта читает текст, то ли он все-таки э, для себя куда -то. Да, да, да, да. Поэтому иногда диву даешься всему этому. Ну, хотя на самом деле, конечно, понятно, по слову, если по выступлению, если студент произносит фразы, которые даже ты не в состоянии э, сконструировать, это наверняка, не наверняка, а точно, он откуда-то вот просто зачитывает. Mm -hmm. Mm -hmm. Надо менять формы обучения в связи с этим. Вот семинары в той старой форме, в которой они в бытность мою студентам практиковались. Видите, они сейчас бессмысленны, зачастую такого рода mm -hmm. семинары. Потому что как ты запретишь студенту, он тебе скажет, ну, я сам самостоятельно готовил текст, а то, что я не от руки писал, а у меня это вот... А почему я должен от руки писать, если есть технические возможности? И он прав, mm -hmm. конечно. Вот. Но, повторяю, при этом вот семинар в той старой форме, он изжил себя. Это очень жаль, потому что когда человек от руки пишет, он совсем по-другому текстом работает, по-другому mm -hmm. прорабатывает, намного глубже. Но это уже, как говорится, тема другого разговора. Вы же готовите, ну, как бы факультет, психо... институт психологии готовит естественных психологов, да? ну, И да. вот одно из ваших из вашего интервью я прочитала. «Нельзя стать хорошим психологом, не разбираясь в искусстве, литературе и музыке». То есть психология вообще очень интегративная наука в том ну, смысле, да. что она... Ну вообще везде, вот она во всех сферах жизни. Существует. Ну да, но тут все очень просто. Когда-то еще, начиная с Аристотеля, классификации наук предлагались. В советское время был такой философ Бонифатий Михайлович Кедров, который простую модель структуру всего научного знания в форме треугольника изобразил там. Естественные науки, социально-гуманитарные, философские науки и внутри треугольника психологии, потому, потому что психология, потому что всеми этими науками все равно человек занимается, человек. Поэтому психология она связана со всеми отраслями знаний, с естественными, с гуманитарными, философскими, социальными, с лингвистикой, с социологией, философией, физикой, химией, с чем угодно. Поэтому, да, конечно. И не только с науками она связана, безусловно, и с разными видами искусства, потому что, потому что наука психологии существует, ну, как именно, как отдельная наука от силы 150, даже меньше лет. А искусство, в частности, литература, существует... Ну, если фольклор иметь в виду, то вообще, тысяч, вообще тысячи, тысячи, да. буквально тысячи лет. А что такое да. литература, что такое фольклор? Это попытка понять самих себя, попытка людей понять и объяснить самих себя. Я думаю, что еще вплоть до сегодняшнего дня, я думаю, что писатели сделали для психологии, может быть, даже больше, чем успели сделать ученые. Шекспир сделал для науки, наверное, не меньше, чем Фрейд, может быть. И не только можно, и античную драму, начиная с Софокла и Эсхила, рассматривать. Медея, Электро, сколько, ну вот все эти драмы. Античные драмы. О да. чем? Они, они о человеке. Взять хотя бы то, что Фрейд свои знаменитые комплексы назвал Ну да, комплексы лекторы, допустим, если речь. Героями. Да. У -у -у. Конечно, каким-то психологом э и каким-то исследователем, каким-то практиком можно быть, не знаю всего этого, но, вс но каким-то вот вообще супер-супер, э да, без этого невозможно У -у -у. быть. Как будто бы хочется тогда спросить, а вообще в курсе а, обучения пси будущих психологов есть а, литература мировая, искусствоведение? Ну нет, это учебный план, он стандартный, там этого нет. Но в конце концов человек сам а. должен заботиться о собственном развитии, собственном, в том числе и профессиональном, и культурном росте, совершенствовании. А. И не только психолог, любой специалист в любой сфере. А, ну, Химику тоже не мешает знать и из ОПА, и из ХЮ. Никто не запрещает тебе пойти э, в интернет, пойти в библиотеку, взять Шекспира и посидеть, почитать, или в театр mm -hmm. пойти. Да, это твое личное. Что для вас сегодня работа в КФУ? В основном это преподавательская работа сегодня, потому что 900 часов нагрузки плюс... Немеренное количество методической работы, связанной с различными uh -huh. учебными планами, программами, составлением бумажек и прочего-прочего. Это забирает львиную долю времени. Вот, в основном это учебная работа. Угу. Ну, вы вам нравится преподавание? Это же общение с людьми в первую очередь, а вы говорите, ну что вы человек исследовательского характера, ну, да, да? да? А вот преподавание в плане общения со студентами, понятно, они тоже. Ну, <laughs> нет, народ. конечно, конечно, конечно нравится, но иногда избыт, чувствуешь избыток лишка. Угу. Многовато. Хорошо. Если бы вы если бы у вас была возможность. Вот такая фантазийная. Угу. Кого бы, как бы вы, как бы вы отбирали людей на обучение психологов? Да никак точно так же, как сейчас отбирал бы. А возрастной ценз вы, вы бы не видели? Нет. Убили? Я же сказал еще раньше, что на самом деле только 30% людей работают по первой. А, ну да. То есть есть возможность второго высшего образования. Люди получают в более зрелом возрасте, если понимают, что вот их тянет, притягивает психология. А те, кто по молодости обучались психологии, разочаровываются и уходят. Так что вот такой обмен постепенный. Ну и постепенно рынок стабилизируется, как говорится. Так что это нормально, это всегда везде так, везде так во всем, во всех сферах. Ничего не стал бы менять, в том числе не стал бы менять форму зачисления ЕГЭ, так ЕГЭ, все нормально, пусть ЕГЭ. Как будто бы все равно естественный отбор, все здесь, все ну, по своим местам. Рано да? или поздно, да. Я не думаю, что если мы сейчас откажемся от ЕГЭ, и начнем устраивать экзамены и принимать по экзаменам, по каким-то творческим собеседованиям. Я не думаю, что это кардинально что-то изменит. Mm -hmm. Нет. Владсалий, в завершении интервью есть какие-то планы, которые, которыми вы можете поделиться со зрителями? Планы. Планы. Хотелось бы, чтобы у нас, конечно, научная работа была более чтобы вот эффективно, плодотворно и больше времени на нее было. Это во-первых. Во-вторых, чтобы эта ситуация поскорее изменилась в лучшую сторону, потому что для нас психологов, так же, как для социологов, я думаю, некоторых других исследователей, которые, которым нужны живые люди для исследований, чтобы вот эта ситуация для них изменилась, потому что крайне сложно вести исследования м -м, онлайн исследования не могут в интернете они не могут заменить реальных живых ну, вот, как, испытуемых которые на, перед тобой с которыми ты работаешь изучаешь их вот. поэтому очень хочется чтобы скорее всего закончилось хочется чтобы м -м, большее количество, Большее количество образованных молодых людей, девушек и юношей, подавали документы нам в аспирантуру, потому что с этим у нас, к сожалению, тоже есть проблемы. В науку не очень молодежь идет в последние два десятилетия уже. Вот, хочется, чтобы здесь наступил какой-то перелом. Ну, вот такие. А поскольку я председатель диссертационного совета, я прямо заинтересован в том, чтобы качество диссертации повышалось, повышалось. Росло, очень хочется. Очень хочется. Ну, видите, такие приземленные, очень простые а это, желания. А как это тоже? А для себя? А для себя? Ну, для, себя для, для себя вроде все есть. Все есть, все нормально. Да хорошо. Спасибо вам большое за интервью, за то, что нашли время, пришли к нам. На этом мы закончили. В студии была Наталья Ежева.